любовь к ближнему, за нее и воевали, я к тебе клянусь. Я тебе говорю, мы приказывали действовать в медсум но солдаты не слушали и беспределили. Да я их на коленях умолял, они за своего... Гитлер, давай повоюем! Гитлер, мы хотим крови попить, так тоже вам не живется спокойно, это суки! Вот он, настоящий солдат Рейха, только истинная рица создает. Все мы люди, все мы братья. Это база.